так приступим к экспорту герберфайлов файл экспорт гербер во всех опциях буду рассказывать, буду рассказывать о процессе экспорта топ-эсси если в вашей библиотеке что-то есть в этом слое и вы хотите эту информацию видеть на печатной плате то начинайте с экспорта данного слоя в этом проекте этот слой пустой. Да, переходим сразу к э, топ -сик. Значит, Некоторые опции нам недоступны, некоторые доступны. Значит, э, с маркировкой связаны вот эти четыре поля. Значит, э, если на данном слое вы размещали таблицы, картинки, какие-то размеры, то вы можете их включить в эту, эту информацию в экспортируемый файл. Значит, перед экспортом можно посмотреть, что будет включено в слой, в файл, в слой. Ну и, соответственно, что-то можно добавить, что-то можно убавить То есть сейчас я отключил текст, текста не было, теперь он появился. Опять же в данном проекте никакой информации значит, в виде таблиц, картинок и размеров не было, поэтому необходимости включать их нет. Ну, хотя, с другой стороны, если включите, но информации никакой нет, то ничего нового в файл и не попадет. Значит, Данные опции никоим образом не связаны с слоем маркировки, связаны вот этим. Сразу скажу о том, что никакой из экспортируемых слоев зеркалить не нужно. Экспортируете так, как вы проектируете, то есть плата, плату увидите на просвет. Технологии на производстве уже разберутся в зависимости от того, какое в их распоряжении оборудование, какие слои нужно зеркалить, какие не нужно. Значит, опция Flip Text, ну, она больше связана с нижними слоями, поэтому расскажу о ней дальше. Включать или не включать команду G54, это команда выбора следующего инструмента для отрисовки фотошаблонов. Я предварительно экспортировал слой с включенной командой и с отключенной. Выглядит это следующим образом. Значит, команда выбор выбрать инструмент D13. Ну и в случае, если эта опция отключена, то просто команды G54 не будет. Современные э, программы для подготовки к производству понимают и, и такой, и такой формат, поэтому. Неважно, в каком виде вы экспортируете э, информацию о слое. Ну, понятно, что значит, единицы измерения необходимо брать те, в которых вы проектировали. А э, экспортируем э, в ручном режиме. Предлагается название файла TopSilk сохраняем. Э, значит, ну, давайте нам сразу. Про нижнюю маркировку значит, переключимся на вид на нижний вид значит, и о команде flip text значит с чем она связана разработчики решили что для проектирования удобно чтобы надписи на нижней стороне печатной платы а, можно было прочитать а, со стороны топ, ну то есть а, вот она эта команда flip текст автоматически, то есть разворачивать текст автоматически в компонентах просто ли написанный, Значит, вот так в оригинале а, вот так можно поступить во время проектирования, а, но если Отключена, отключен автоматический разворот текста, то при экспорте нижних слоев необходимо его включать в ручном режиме. То есть, вот если мы уберем значит, галочку «флип текст», то экспортируется вот в таком виде. То есть, весь текст будет читаться на просвет, то есть со стороны «ТОП». Понятно, что значит, на самой плате с нижней стороны, он будет не читая поэтому либо после проектирования возвращайте клиптекст во включенное состояние, в этом случае не нужно будет э, помнить о том, что нужно для нижних слоев э, возвращать эту галку, ну, либо если вы ее установите, то э, программа будет самостоятельно отслеживать э, разворот текста. Про все остальное я сказал, экспортируем э, нижний слой маркировки. Теперь к слоям маски. Слой верхней паяльной маски. Связаны с ним объекты. Площадки, переходные отверстия, крепежные отверстия, текст, картинки, размер. Сразу оговорюсь, слои паяльной маски экспортируются в негативном виде. Для пояснения вернемся к слою маркировки. Мы видим, что Линии и текст в проекте – это линии и текст, выполненные краской на нашей будущей печатной платье. Со слоями маски несколько иначе. У нас выбраны площадки. Выберем переходные отверстия и крепежные отверстия. Мы видим площадки на площадках, площадки на переходных отверстиях и площадки на крепежных отверстиях. Это означает, что в этих местах паяльной маски не будет. Если вы выполняли слои текст, картинки и размеры, также необходимо их выбрать. Связанный со слоями маски параметр solder mask swell. Это размер на сторону насколько окно маски будет больше самой контактной площадки. Необходимо это для компенсации возможных смещений при совмещении фотошабло. Задан довольно грубый параметр 0,1. То есть это означает, что на площадке, скажем, диаметром 1 мм окно в маске будет размером 1,2 мм. Вполне достаточно выбрать здесь 50 микрон. Мы можем обеспечить и припуск 25 микрон, но делать это необходимо с осторожностью, так как это приведет к удорожанию печатной платы. Остальные параметры оставляем без изменений. Экспортируем слой паяльной маски. Нижняя паяльная маска. Обращаю внимание на то, что в верхнем слое мы открывали от маски переходные отверстия. В нижнем слое необходимо сделать то же самое. Остальные параметры оставляем без изменений. Экспортируем файл с нижней паяльной маской. Ну и для окончательного понимания немного технологии нанесения жидкой паяльной маски. На специальном станке через сенчатый трафарет с помощью полиуретанового ракеля жидкая паяльная маска наносится на одну сторону заготовки. Затем заготовка подсушивается, переворачивается на другую сторону и процесс повторяется. На рисунке видно, что паяльная маска на данном этапе помимо поверхности попадает и на стенки металлизированных отверстий. Из рисунка понятно, что переходные отверстия необходимо либо с обеих сторон оставлять под маской, в этом случае на стенках отверстий будет паяльная маска, либо с обеих же сторон открывать от маски, в таком случае на стенках отверстий будет финишное покрытие. В ситуации, когда с одной стороны переходное отверстие открыто от маски, с другой стороны оно закрыто, Будет какая-то промежуточная ситуация, когда часть стакана переходного отверстия будет под маской, на части стакана скорее всего останется кольцо меди, ну и на часть стакана попадет финишное покрытие. Тем самым надежность металлизации переходного отверстия постепенно будет ухудшаться. После подсушивания обеих сторон заготовки они совмещаются с фотошаблонами. Далее заготовка поступает в рамку экспонирование, где с помощью ультрафиолета фоточувствительная маска засвечивается. На участках, где паяльная маска закрыта рисунком, негативным рисунком, она никак, никаким образом не изменяет своих свойств и впоследствии может быть легко удалена. Ну и последним этапом является проявление паяльной маски. В таком виде заготовка готова к нанесению финишного покрытия. Экспортируем проводящие слои. Верхний слой. Нам доступны проводники, площадки, переходные отверстия. Стала, стала доступна опция по две холосы. Не нужно ее использовать, если вы передаете гербера на производство. Ее можно использовать, если вы изготавливаете печатную плату с помощью вот шаблонов ручным способом. Что произойдет? В результате экспорта с этой опции в площадках монтажных отверстий, в площадках переходных отверстий будут сделаны выборки, равные диаметру отверстий. Об этом и сообщает комментарий от разработчиков. Если в слоях использовался текст, картинки и размеры, можете выбрать соответствующие поля. Вот в таком виде будет экспортирован слой ТОП. Экспортируем верхний слой. Переходим к нижнему слою. Никаких изменений вносить не нужно и экспортируем нижний слой. Нам осталось экспортировать гербер с контуром печатной платы. Программа предлагает это сделать в двух вариантах – в виде линий или в виде закрашенного полигона. Производителю необходим контур в виде линий. С этим слоем связан параметр Word OUTLINE VIDE. Какой толщины здесь выбрана апертура – неважно потому что производитель воспринимает контур по осевой линии. Если в вашем случае, предположим, вы изображали фрезерование, то обязательно сообщите об этом производителю, так как если вы это не сделаете, то плата у вас будет большего размера. Экспортируем файл с контуром печатной платы. Мы закончили с Гербер данными, переходим к программе сверления. Файл экспорт. Мцдрил. Таблица инструментов. Здесь можно каждому отверстию задать свой инструмент. Или просто нажать кнопку авто. Дело в том, что производитель в любом случае использует свои номера инструментов, соответствующие диаметрам сверлю которые необходимы для получения вот этих вот диаметров отверстий с необходимым допуском. Ну и еще раз. Диаметры, указанные в программе сверления, производитель воспринимает как конечный диаметр отверстия. Что еще в данной табличке? Значит, мы будем экспортировать все, что связано с площадками, переходными и крепежными отверстиями. В программу попадут отверстия и фрезерованные и овальные отверстия. Значит, вот эти две галки. Для чего они? Мы можем экспортировать в одну программу только неметаллизированные отверстия крепежные, только металлизированные монтажные и переходные, ну, или создать общую программу Сверление. Разницы никакой в этом нет, поэтому экспортируем все в одну программу сверления. В нашем случае у нас двусторонняя печатная плата, поэтому здесь все просто, отверстия все сквозные. Если вы проектировали многослойную печатную плату и знаете о том, что у вас есть не сквозные переходные отверстия, с помощью кнопки control выбирайте начало сверления и конец сверления если вы не знаете или забыли какие вы применяли э, отверстия переходные можно для простоты просто нажать кнопку на export all и программа сама разберется какие варианты переходов использовались проекте. На этом с экспортом информации для изготовления печатной платы все.